Этот автомобиль 1999 года выпуска с бензиновым компрессорным двигателем объемом 2,3 литра почти на 200 лошадиных сил на автоматической 5-ступенчатой коробке передач. Он всегда стоит в подземном теплом сухом паркинге. Для кого подойдет данный автомобиль? Для любого молодого человека либо молодой девушки. Это может быть как второй автомобиль в семье, так и повседневный один-единственный. Даже спустя столько лет он до сих пор не устарел, И некоторые другие производители автомобилей могут завидовать, потому что даже сегодняшние новые автомобили, которые выезжают с конвейера, не все могут похвастаться таким дизайном, как снаружи, так и внутри. На литых легкосплавных дисках 16 размера с резиной 205 на 55. Автомобиль весь в родном окрасе, кроме одного элемента. Это переднее левое крыло. Толщина здесь примерно до 200 микрон, учитывая, что весь кузов по толщине составляет 87-90 микрон. И этот автомобиль, дорогие друзья, на газу. Давайте откроем капот и посмотрим на сердце. Мерседеса, что же там в подкапотном пространстве, посмотрите на эту красоту, 2.3 компрессор, очень надежный двигатель, который себя зарекомендовал только с положительной стороны, за все время эксплуатации владельцев данных автомобилей не выявлено никаких серьезных проблем, компрессор вполне надежный, качает воздух отлично, подкапотное пространство абсолютно целое, никаких следов коррозии нет. Имеется шумоизоляция капота. Капот очень тяжелый, просто тяжеленный капот, который держится на одном таком амортизаторе. Как мы видим, здесь установлены фросунки газобаллонного оборудования. Газовый редуктор находится здесь, в передней левой части автомобиля. Работает двигатель как на бензине, так и на газу отлично, без каких-либо вопросов и нареканий. Если крыша у вас не в сложенном состоянии, то в багажнике место есть. Запасное колесо у данного автомобиля с завода не предусмотрено, но владелец положил сюда уже полноразмерное запасное колесо. А внизу под этим запасным колесом находится газовый баллон. Салончик у данного автомобиля кожаный, как мы видим, и это почти максимальная комплектация. Здесь не хватает всего-навсего подогрева сидений, а так все остальное по максимальной комплектации. Здесь родные заводские оригинальные коврики с надписью SLK. Имеется такой бардачок, в который можно положить какие-то предметы, какие-то вещи. Смотрите, здесь на торпеде имеется вентиляционная решетка, которая тоже регулируется. Подушки безопасности имеются в дверях слева и справа, в торпеде и в руле. Четыре подушки безопасности. Что касается самой посадки в автомобиле. Как мы видим, дверь очень огромная, очень широкая. Соответственно, открывается очень широко. Посадка удобная. Но сев в автомобиль, мы понимаем, что сидим практически лежа. Почему? Потому что все-таки это спортивный автомобиль. И вы знаете, это очень удобно. Нажимаем эту кнопку, при условии, что в багажнике нет ничего лишнего, вторка, которая предусматривает ограничение. По складыванию крыши не должна выпирать ничего не должно из нее торчать вылазить и так далее то есть это четко барьер четко граница для складывания крыши открываются окна как мы видим далее пошла крышка багажника вверх кнопку не отпускаем держим ее до последнего как мы видим открывается крыша и на весь процесс складывания крыши уходит около 25 секунд мы замеряли Время сходится с заявленными показаниями по паспорту. Кстати, ключ обычный выкидной. Заводится двигатель буквально с пола оборота. Пробег данного автомобиля 160 тысяч километров и пробег 100% родной. Что мы видим в салоне? Кожаный руль. Сигнал на руле находится здесь слева и справа. Работает отлично. Стандартный переключатель света фар имеет Три положения. Габариты, ближний свет и противотуманки. Передние, противотуманка, задние. Четыре положения. Те, кто ездит на Мерседесах, прекрасно знают, что в принципе на протяжении уже лет 30 по большому-то счету ничего особо не меняется. Рычажок темпомата круиз-контроля остается на протяжении уже более 20 лет в неизменном виде. То же самое касается и рычага поворотников на котором переключаются режимы работы стеклоочистителей и дальний-ближний свет фар. Кстати, руль не имеет никаких регулировок. В принципе, здесь это и не нужно. Кнопка включения-выключения газобаллонного оборудования находится здесь. Сейчас работает двигатель на бензине. На торпеде мы видим такой бардачок которым можно положить какие-то предметы может быть кредитные карточки мелочи, а может быть даже и мобильный телефон в режиме навигации он будет в принципе здесь стоять держаться это вполне удобно то есть вы едете и у вас здесь мобильный телефон стоит здесь закрытие открытие заслонок средних далее что мы видим здесь регулировка отоплением либо кондиционированием подогрев заднего стекла, рециркуляция воздуха по салону. Все работает. Печка, климат-контроль, ну, вернее, кондиционер. да, Потому что есть спорный момент. Все-таки это климат-контроль двухзонный или кондиционер двухзонный. Я считаю, что климат-контроль, это когда вы выставили температуру, нажали клавишу авто, и у вас поддерживается определенно заданная температура воздуха. Если же все нужно регулировать в ручном режиме, то это никак не климат-контроль, это обычный кондиционер, но да, он двух зоны, и это, конечно же, хорошо. Магнитола PIONEER, имеется вход под флешку USB. Здесь отключение ESP, а если точнее, то ASR. Это одно и то же, в принципе. Мы видим здесь на панели приборов индикатор включения, отключения режима ASR. Здесь блокировка замков дверей. Кстати, они закрываются и открываются абсолютно бесшумно. Здесь у нас два стеклоподъемника, которые имеют автоматический режим. То есть вы нажали, и окно открывается автоматически. На коробке передач имеется два режима. Но, опять же, здесь спорный момент. S, это Snow или спорт? Единого мнения не существует. И даже у разных официальных дилеров по-разному называют этот режим. Одни говорят спорт, другие говорят Snow, типа зима. Автомат в идеальнейшем состоянии. Почему? Потому что эти коробки передач на то время создавались еще действительно качественные, для того, чтобы на них долго ездить и, и чтобы они не ломались. Сегодняшние автоматы уже, конечно же, не имеют... Такой надежности Это 5 обычный, стандартный Гидротрансформатор Аварийка включается очень легко И очень удобная крупная кнопка Это конечно же очень интересно Джойстик регулировки боковых зеркал Работает исправно Зеркала имеют стандартную регулировку Как у любого другого автомобиля Эта кнопка открывает, закрывает крышу Есть такая же жалюзи В которой спрятан прикуриватель и небольшой карманчик здесь также имеется бардачок в этом кармане лежит сервисная книга имеется подсветочка козырьки такого небольшого размера имеется зеркало с правой стороны также и с левой стороны должно быть зеркало подсветки в козырьках нет посадка здесь очень комфортная то есть находясь за рулем данного автомобиля можно ехать на дальние расстояния без проблем поехали на тест-драйв Вы знаете, а мне нравится. Люди на него смотрят и даже оборачиваются. И даже провожают взглядом. Количество автомобилей, которые продаются на украинском рынке, конкретно SLK-230 компрессор, очень минимальная то есть этих автомобилей осталось просто единицы можно на пальцах пересчитать и состояние конечно же у всех разное приобретая такой автомобиль я считаю что нужно бережно к нему относиться и нужно сделать максимально все возможное для того чтобы этот автомобиль еще на протяжении многих долгих лет дарил положительные эмоции владельцу и окружающим людям